Всем привет, с вами Рома, и сегодня мы играем в игру по названию Cuphead. Это очень нашумевшая игра, а именно из-за своей сложности и графики. На самом деле, я не скажу, что она прям супер сложная. я ее уже на 90% прошел. Я решил не снимать, как я прохожу это, а сразу снять финал. Ведь финал интересней, потому что вначале, э, ну, не сильно сложные боссы, да, я вообще, честно, попытался просто их проходить. И думал, да зачем, если будет сильно много выпусков, точно смотреть никто не будет. И сейчас мы будем проходить предпоследнего и последнего босса. Предпоследний босс это... Его король Жребий называют. Так, мы вывели э, сигарету. Я уже попробовал чуть-чуть, поверить на самом деле. Довольно тяжело. Но можно выиграть. Так, возьмем тут мой бумеранг. Так. Эм... -э что еще хочу сказать. Вот по поводу мини-фильмица. Это... Он выйдет на следующей неделе. Вам скажу. Ну, я сделал по своей группе ВКонтакте. Кстати, подписывайтесь на группу ВКонтакте обязательно. Там выходят часто какие-нибудь... Ну, разная будет информация о мини-фильмицах. Ну, может, иногда даже какие-то приколы. То есть, там, э, какой-то момент вырезанный, там, из летсплея какого-то. Или же мини-фильмица... О! Кстати, я сигарета впервые победила, еще ни разу я не победил. Игра мне очень понравилась. Ну, я сказал, на самом деле, я вам скажу, ее ну, чуть, чуть переоценили, ну, сложность. На самом деле она не такая сложная. Хотя я тут знаю способ, как можно все время единицу выбивать, но я ранее когда-то уже прозевал его. Надо прям, когда у него руки закрыты, у этого. Короля жеребия или как там. Нужно сразу сделать. Ну, парирование или как там называется и тогда единица выпадет так вот этого я еще не бил нет хотя конечно когда я играл все-таки бил но я имею в виду я его не победил так ай блин Так. Ой, не вовремя момент подобрал. А, нет, все вовремя. Я просто думал, что сейчас, когда я перестану, ну, этот супер удар делать, я упаду прям на шипы. Ой. Так, сейчас давайте лучше один. Один, да. А сейчас э, тройку, наверное. Там не сильно тяжело будет, в принципе. Так, ой. О, да, тройка. А, я вам скажу, есть тут какая-то леди танцующая, ну, которая выполнена в виде колеса фортуны ну, вот это. Она на самом деле, у меня на ней бах произошел. О! Вот конячка, вот, я про... конь, про него я говорил. Анна, я вот говорил, сейчас вспомню про кого. Я уже забыл, про кого я там говорил. А. Я говорил про, про, про вот эту танцующую. Так вот, у меня бах случился. Я, короче, ее убил и в это время убился об нее. И потом у меня продолжилась игра, но у меня капхейда просто не было. Ну, я не мог прыгнуть. Так, я совсем забыл, тут этот призрак очень тяжелый. Блин, он очень тяжелый. Призрак он все время вот это выскакивает. Я все время про него забываю. А, так, сейчас нужно выбить одно... Одно. На кубике. Оно от моего выбили ну да, вот это Король Жребий, в переводе он так лично, ну, тут в игре. На самом деле, не такой сильно тяжелый. Он, ну, сам он, если не включая то, что с ним другие боссы. И здоровье на, на всех боссов одно. Не дай бог потом на старт не попасть. Да, вот, вот это про нее я говорил. Вот на ней у меня глюк случился. Бах, бах, глюк лах. А, её же можно вот так, кстати. А, такого мне это не очень получается. Все, мы её победили. Ура. Да. Вот такая радость у нас. Ну, мне мало здоровья, мне сейчас это не нравится. Так, сейчас надо срочно тройку выбить. Тройка, да. Сейчас самое главное не единицу ведь он так засмеялся, прикольно Тройка, да, то есть это, мы сейчас с ним драться будем Ай, блин, я протупил, все. Так, я случайно на его карты начал Так Так, на, давай, побеждайся, победись! Блин! <смех> <смех> вот надо было просто суперудары да использовать и мы бы его победили блин да сволочь и так же само хотя даже три здоровья было я вроде один раз ну просто иногда бывает, что все равно не допрыгивает он просто. А тут shift жать это плохо. Так, не хочу драться с ними, я хочу быстренько пройти уже. О, троечка. В принципе, сигара не такая сложная. Давайте на сигару. Блин, да что ж я не так, как хочу? Так, сейчас надо единичка нам теперь, ага. Ура, единичка, е Ну, если в самом начале всегда я буду попадать не на сердечко, то я тогда буду лучше заново начинать. Бо мне будет тяжелее просто. Так. А, -а, -а. не надо? Ну, ладно. Я случайно просто не успел, не заметил. Мы это победили. Ну, сейчас надо тройку выбить. Я хочу тройку очень. Тройка, тройка. Лучше чем двойка. Ну и двойка идеально. Ладно, давайте попробуем без единого урона. Сейчас надо. Ну, да, без единого урона, я прям вижу, как у них получается. Ну, что-то сигареты, вот это какие-то, что-то непонятные пули, они как-то... Вроде они уже за экран ушли, а они возвращаются. Кстати, они уже далеко пошли, и они все равно возвращаются каким-то образом. Так. Получаем и сейчас победим. Ура! Ура, да, ура, бей его, да? За все наши мучения. Так, сейчас нам нужна двоечка или денечка. А, нам нужна троечка. Пробуем. А, фиг мне. Хотя это неплохо мне попалось. Так, а что троекой? Эй! На пятерка такое легкое, и мне оно не попалось. Ну, на старт я уже возвращаться точно не буду. Не, но ну, если будет сильно мало здоровья... Если будет одно здоровье, то обязательно вернусь на старт. Э, с... Дособираю да, там сердечки, если я пропущу какое-то еще одно. Блин, ну, все это, да, обязательно на старт вернусь уже, все. Угу. Спасибо большое, я вас тоже. Очень <музык> люблю, мистер Призрак. Так. Единичка. Ее все. Ух, я уже, наверное, пятый раз пробую или шестой. Пока немножко тяжело. Так. Блин, вот очень хочется пройти, потому что дальше будет вообще демон. Я его обязательно хочу попробовать, по он там тяжелый. В принципе, на самом деле тут есть и потяжелее босса, но просто к этому надо привыкнуть. Двойка обязана выпасть. Не понимаю, почему. Ну зато я на семерку с легкостью попаду. Это вот сто процентов. Ну на девяносто процентов, ладно. Так, в принципе, вроде сейчас уже лучше получается. А, а, а! Господи, там еще и призрак летел. Как я от него успел уже отклониться, когда? Ура, получается у меня. Так, родненький, давай там, помирай быстрее. Ура! наконец-то, в принципе, вроде уже сейчас может получиться пройти. мне хотя бы сейчас этого кубика пройти, этот кубик и все мне достаточно. ура! так еще единичку давай. ура! а сейчас это танцовщица какая-то, которая юбка в ми... в колесо это, фортуна вот это. она в принципе не самая тяжелая тут Ура! Радость какая мне она попалась, ура! Так, сейчас лучше не запрыгивать. О, блин, вот опять прям перед ее вот этой гибели и <смех> вот так мне не повезло. Ладно, сейчас надо тройка. Мне надо тройка. Просто я не хочу п -п пытаться тут вот мучиться. Не дай бог двойка выпей. Ну и двойка. Ну блин, вот эта макака мне она не нравится, она очень тяжелая как по мне. Так. Блин, вот на нее вообще нельзя ни одного урона. Нет. Да сволочь ты! Это ненавижу. Так. Ура! Финалы! У нас нормально со здоровьем! Так. Давай, давай! еще <смех> ура мы его прошли yeah! так ну по времени еще успеваем попробовать демона пройти дьявола как кому как удобнее мне демона что-то хочется говорить больше чем дьявола капец капец сколько сейчас я просто боюсь представить сколько сейчас видео будет весить а с минусом о, это вообще идеально просто моему ни на что негодному э, прихвостню королю жребию. Как я вижу, вы собрали все контракты, как и, и как и договаривались. Давайте их сюда и присоединяйтесь ко мне. А сначала он говорил не присоединяйтесь ко мне, что он их простит. Нет, решили свинтить, не расплатившись, как и остальные, да? Я научу вас платить по счетам, защищайтесь. Эх, попробуем наконец-то демона на вкус дьявола. Ладно, дьявола. Да. На самом деле он не самый сложный. Тут есть и посложнее боссы в игре в капхэде, даже обычные. На самом деле, да, вот я посмотрел по прохождение. Ну просто мне же интересно было, я же не мог дойти раньше. Так. Я тут уже немножко в курсе Событий <свист> <свист> <свист> Ай! Блин, я думаю, откуда же из нашего он слева пойдет? Вы нарушили наш уговор, теперь я нарушу ваше здоровье. Обидно. Так, а с какой стороны он пойдет у нас? Так, ладно. Надо будет, наверное, поставить чары, чтобы у меня было 4 здоровья снова. В принципе, вот это просто. Я не знаю, как это называется, вроде парирование или ш... ну, я буду называть просто shift. Вот это, чтобы ускориться вот так. А-а-а, я, я только что слышал, если этих э, демон. демончиков маленьких поубивать, они будут говорить, о-ноу. Иногда просто ау, там, ой-ой. Итак, я вообще не заметил, у меня четыре здоровья и полный этот супер удар. Поэтому можно попробовать очень обязательно даже. Так, сразу используем, потому что дальше будут розовые бомбочки. Все остальное. Так, сейчас пока разрядом не попользуешься сильно. Или зарядом, не знаю так до сих пор. Да ладно, последнее. И у меня 4 здоровья. Идеально просто. А, их ломать можно. Так он начал плакать, сейчас будет тяжело очень ДА! ДА! ДА! ДА! да я прошел капхы! Ой, жесть, я думаю, я не пройду! Сколько я его проходил вообще? 2.18, я помню, я даже какого-то босса... А, этого, предпоследнего Сколько мне баллов? Б Ой, мне без разницы, это зато идеально, капец, я прошел его. Еще ж потом у нас добавится еще сложнее моды, наверное, я не буду их снимать, ну, типа, там, еще сложнее уровень сложности, точнее, а не моды. Так, сейчас мы посмотрим концовку, и все. наконец-то, я очень рад, что я прошел капхэт, я давно его хотел пройти. наверное, в основном не занял время прохождения, наверное, 13 часов, где-то так, ну. Я же, я бывал даже запрашивал его, я один раз его даже удалил. Ну вот буквально на, на этой неделе начал у него заново играть с удовольствием, и как-то и прошел. <гас> я же не прочитал! Ладно. С, я потом в паузе прочитаю. И с этим Чашка Глав и Кружка Чел уничтожили все контракты душ, освободив жителей Чернильного острова от вечного раб, рабства дьявола. Боже мой, не могу удержаться, точнее, Боже, не могу и дождаться, чтобы всем рассказать, говорил чашка глав. Ребята отправились домой на всех парах, погнали, кто прибежит последним, тот треснувшая чашка. Дразнился Кружкачел, пока они бежали. Оказавшись дома, братья собрали всех. Вы все свободно, долго, дьяволу, сказал чашка глав. И этот злодей больше нас не побеспокоит, добавил Кружкачел. Ста... Тарица чайника переполняла гордость, когда все начали воскликать. Гиб-гиб, ура, гиб-гиб, ура! Ну, на самом деле они не злые, на самом деле не все добрые, не тут жители все. На самом деле они столько всего умеют опасного. Ну вот тут мы видим крыса, которого я проходил не сильно долго. Пчела, которая мне довольно-таки довела. Джин! Как помню, джин самый тяжелый босс. Я вам скажу, самый легкий. Вот эта русалка, она на самом деле очень легкая. Ну вот самым-самым легким я, наверное, русалку и назову. Бо я ее меньше всего попыток проходил. Нет, наверное, вот эту театральную. Театральную даже вот эту тетку. Так. В конце празднования братья по пообещали никогда больше не влипать в неприятности. И они сдержали слово. До следующего раза, конечно. Но это уже другая история. То есть... Ну, блин, вот есть какой-то дадмег, будто будет продолжение, но его не будет. Потому что делали игру 7 лет, еще 7 лет точно не потратят на нее. Игра мне очень понравилась, это вообще класс, нючая просто игра, я бы ещё, знаете, наверное, я буду начинать скоро, времени начать в сложные игры, кстати, насчет Outlast 2, я в него захотел сильно поиграть, но сейчас он очень много весит места, я сейчас буду э, все свои видео доделывать, чтобы у меня вот это фильмецы, это капхэт буду начинать монтировать, чтобы место освободилось, может удалю даже какую-то игру, мало ли, капхед наверное, удалю. Ну хотя там по идее как-то жалко, но по идее прогресс остается. Я установочный файл оставлю, а капхед сам удалю, наверное. А установочный файл оставлю, ну на всякий случай, чтобы там попроходить, может по когда-нибудь еще сложнее уровни сложности. Мы искренне признательны членам нашей команды, чья преданность делу и творчеству усилия помогли притворить этот проект в жизнь. Прикольно, о. Сценарий. Ну-ка. А можно назад вернуться, а то мне что-то захотелось там, помощник инженера, работа со звуком. Очень понравилась игра, рекомендую всем ее пройти, очень хорошая. Серьезно, на Unity делали Cuphead? Класс! Я, кстати, скоро буду обучаться в компьютерную академию хожу. Я там тоже буду на Unity учиться делать, там игры. То есть я могу подобную игру, может, не с такой, конечно, графикой. Кстати, я сейчас делаю пародию на, на Battle Tots. Эээ, ну, я не буду, как это называется. Battle Tots, боевые жабы. Кто-то вспомните, может, на сеги была. Ну-ка, играть 98%. э, А как остальные два получить? Надо сейчас посмотреть. Ну, я разберусь уже без съемок. В общем, все Скоро ждите мини-фильмец. Я буду уже начинать снова карьеру мини-фильмецов. Точнее, не как карьеру. А снова буду делать мини-фильмецы. У меня было столько идей, я вам скажу. Я начинал некоторые мини-фильмецы, но потом я думаю, не. Получится полная бяка как все еще еще как можно обозвать. Так, наверное, 100% дается за самое полное прохождение, Но у нас полная прошла игра, у нас эксперт добавилось, вот, эксперт, то есть для тех, кто вообще хардовщик-хардовщик. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр, всем пока.